Всем привет, друзья! Ну что же, сегодня хочу представить вам такой большой для своей мастерской заказ. Вот, нужен такой шкафчик с такими витринами. Плюс рядом будет стоять еще вот такой шкаф большой. Вот, наброски как бы сделанные. Ну, с чего начал я? Начал из того, что я приехал к заказчику, грубо обмерил и сказал неточную цену потому что все по ходу добавлялось потом еще потом я начертил чертеж сказал приблизительную цену приехал еще к заказчику перемерил каждое. Дверцы, потому что ящики, вся конструкция остается старая, только добавляю еще верхнюю часть ящиков. Вот, то же самое и на шкафе. Остается нижняя часть, верхнюю часть я добавляю. Месте будут стоять эти две конструкции. Шкаф с этой стороны вот будет стоять вот этот и как бы будет в погонаже ну такой длинный длинный шкаф, вот, длина получается это 3 метра, высота 2,5 метра, шкафа плюс получается 143 сантиметра 5 миллиметров вот каждую дверцу я обмерил к точности как говорится, учел все зазоры, все какие-то неясные моменты все остальные видные части стараться буду закрывать деревом, чтобы это все было закрыто. Ну, соответственно, будет нарезаться здесь вся резьба. Материал получается клен. Уже на фасаде я начал заготовку. Ну, что там начал заготовку? Я даже пошиповал это все оттянул. Делаю вот филенки полностью всю часть. Ну и сегодня хочу предоставить один такой момент, который э, будет фигурировать в этом ролике. Вот на данный момент тут вот, у меня есть подогнанный уже щит подогнанный, да видите? Вот и что хочу сказать, в некоторых э, роликах я показывал э, некоторые способы, как я еще подгоняю вот это все. И вы меня все, все задаете вопрос. Другой, у тебя же вон фуганок есть. Что ты мучаешься? А у меня не один фуганок есть. Вон еще стоит еще один фуганок. В общем-то, какая ситуация на данный момент? Ситуация в том, что малый фуганок не справляется с своей задачей. Он маломощный. Мотор не выдерживает. Он практически встает. То же самое у него... При нагрузке теряется скорость. На большом фуганке мощности хоть отбавляй, но скорости всего 3000. Это мало. Для фуганка это мало. Где-то нужно 5, хотя бы на 4,5 до 6 оборотов. Вот. Я так считаю, чтобы было чистовая Потому что что получается? Давайте подвигаем камерой Видите, ах, какая красота Вот это у нас и получается На твердых, на мягких, на любых породах У меня вот это все получается Благо меня спасает рейсмус Когда я фугую плашмя У меня получается, что рейсмусом Я потом прохожу обе стороны И берет тогда чисто и хорошо Вот И что еще хотел добавить Добавить хотел в том деле, что те ребята, которые начнут говорить, что ты не можешь себе поставить мощнее мотор там, да, и либо а, там его модернизировать. Сейчас на данный момент не хочу ничего модернизировать из-за того, что у меня только 220 вольт и у меня и, идет подключка к трем фазам, чтобы сделать 380 вольт вот у меня даже щиток стоит ребята приехали уже счетчик все в общем так как говорится все до ничего осталось там немного но это немного конечно вы знаете что длится очень долго вот и как бы хочу дождаться чтобы уже подключили мне 380 потом я уже могу поставить сюда мощный мотор возможно какую-то модернизацию сюда добавить и большеть как бы обороты. Вот потом уже с большими оборотами я не буду мучаться именно с этим способом, который сейчас я использую. Но на данной ситуации множество ребят работает на в спартанских условиях, как и я сейчас. И тоже есть данные такие моменты, ну, проблемы, да. А возможно есть даже такие проблемы, что и нету фуганка. Вот этот способ вам пригодится. Первый способ вы видели уже в некоторых роликах. Ну, а второй способ, сейчас мы перейдем сюда. Бу вот. Первый способ, я вам повторюсь, э -э прикручиваем заготовку к ДСП и по подшипнику тянем. Есть у меня вот такая супермодная фреза на 4 ножа. Фирма победит. Э -э честно скажу, Фирма недорогая, но вот такие, одна у меня такая фреза уже год ходит, я ее уже практически за год под, ну, добиваю, можно сказать. Подшипник, конечно, рассыпался, но сам, самые ножи еще, ну не на этой фрезе, на другой, но самые ножи еще более-менее еще будут ходить. но подшипник можно заменить, я думаю, это не проблема. Вот. По стоимости эта фреза стоит 500-600 гривен, потому что она зависит от высоты. У меня здесь высота 6, значит она стоит 650. Та, что у меня старая, 5, она стоит 480 гривен. Стояла, сейчас не знаю точно. Ну, Возможно, там поднялось немножко, но где-то в таких пределах. По качеству я вам скажу, более-менее мериться можно, если кому-то пригодится на разовые заказы берите, либо даже на постоянные, я на постоянные, часто фигурирует у меня эта фреза на обкатке. вот Ну, хватит хвалить фрезу, а то перехвалю. Какая ситуация? Вот, берем вот этот упор. Это принимающий, как бы можно сказать, как на фуганке столешница. Равняюсь ножом. И здесь отступаю столько миллиметров. На это на подающем, как бы, столе. Можно так сказать, упоре. Отступаю столько миллиметров, сколько нужно мне для силы. Ну, вот так это все как бы выглядит. Я просто прикрутил, как еще раз говорю, за. В уровне с ножом, чтобы не резала там, ну все как на фуганке, в общем-то, как бы выставляем, да, нож. Вот, и потом вставил вот так линейку и прикрутил остальной упор. Вот, это все идет как в точности, как на фуганке, повторяется, довольно так неплохо с упором это все справляется мне понравилось подгон чистый идеальный и нет никаких там задерок да, и проблем потому что на э, данной ситуации есть такие проблемы если у меня это черновой щит вот видите вот такие трещины сейчас и вот тут вот, эта трещина вот видите, вот такие трещины попадаются. И потом, как бы, можно их, конечно, зашпаклевать. Но в некоторых случаях эту шпаклевку видно будет. Либо там заделочки ставить, Но это все время, да, друзья. Лучше уже сделать, как бы, ну вот так. Если у кого-то такая же самая ситуация, как у меня. Итак, друзья, вот этот способ, я думаю, сто процентов кому-то поможет, потому что не только я один работаю в таких жестких спартанских условиях. Вы все видите, какие у меня станки. У меня станки половина самодельных, половина Китая какого-то там. В общем-то, все то, что подешевле покупалось, потому что, сами понимаете, что с самого начала... Сделать какой-то столярный цех из супермодных станков, как Девольты, там, Поверматиксы, это невозможно. Потому что нужно на них заработать, а заработает вот этот весь мой шерпа который стонет, воет и кричит, ревет, все равно он делает свою работу. Вот. Ну, друзья, я думаю, что не только я тоже так работаю, потому что все с чего-то начинают, начинают тоже стараются найти дешевый инструмент, чтобы поработать. Да, у кого-то, например, это хобби, у кого-то кто-то хочет начать зарабатывать. Но в данной ситуации вот вам такой лайфхак, если у вас что-нибудь там не ладится с фуганком, вот вам. Как говорится, наглядный пример, как можно сделать покачественнее свою работу. Ну, друзья, у меня все. Судить вам. Хороший это способ или нехороший этот способ. Вот Кому-то понравится, кому-то не понравится. Это уже только судить вам. Ну, у меня все, друзья. Всем пока. До новых встреч.